Ой, что-то изи, хлопцы. Лучший комментарий на экране. Поздравляю. Вот вам новая картинка. Правила все те же. Здравствуйте. это последняя часть топовой рубрики «Исключат до ножа». Знаете, что под прошлым видео я заметил вот такой комментарий и подумал, а ведь правда, нахуя я делать то, что делают все? Нет, серьезно, сам того не замечая, начал становиться тем, кого стебал в первом своем видео. Поэтому сегодня я решил записать для вас годноту. И это, наверное, будет единственное видео в этой рубрике, в котором вы не увидите скринов обменов. А что же вы тогда увидите? Ну, по комментариям я понял, что вы не знаете, как определять оверстоки на сайте. Сегодня об этом и поговорим. Также хочу предупредить, что дальше. Дальнейшее видео будет снято без заготовленного текста. Так, все записываю. Без заготовленного текста. Сейчас буду просто показывать на, вам на скриншоте. Смотрите, короче, выбрал два сайта, обменника это CS Money и SwapGG. Не знаю, почему их выбрал, просто наверное потому что трейжусь на них, и да и да и это не имеет значения. А, давайте сейчас я нажму отсюда, рисовать. Сейчас поговорим о пару факторов, по которым можно определить оверстоки. Первый фактор, вот я сейчас все три фактора выписал. Первый фактор, одинаковое количество пушек. Вот смотрите, видим 40, видим 40. Скорее всего, если вы видите одинаковое количество пушек на обменнике, в большом количестве, то скорее всего это основной оверсток. То есть, к примеру, если вы внесете эту пушку и она окажется оверстоком 40, то и эта пушка будет практически в 99% того, что она будет тоже в оверстоке. Второй фактор, выгодный шмот, вот сами подумайте, стикер бит воли не стоит 2 доллара, SwapGG оценивает его 357. И естественно, что если бы его принимали, его давно бы уже забрали боты. Я вам больше скажу, любую шмотку выше 30% практически всегда с обменок забирают боты. Ну или я, я не в счет, я читер. Так... И третье, это диапазон C Неужели вы думаете, то, что админы обменников э, настолько Продуктивны, что они будут для каждой Отдельной пушки делать свой отдельный оверсток Нет, конечно Есть определенный диапазон цен э, которым, Который имеет свой определенный Оверсток на каждом обменнике Смотрите, ребята, сделал еще один скриншот что провести пример диапазона Цен, как он работает на обменников Тут уже используется CSGO Trade. На каждом они разные могут быть, смотрите так, изменить рисовать Люблю рисовать Смотрите, к примеру Мы видим пушку стоимостью 1.30, 1.18 центов его Ее оверсток 8 на этом обменнике Скорее всего, вот эта пушка за 96 центов То есть, примерно в таком же диапазоне цен Которая тоже 8 на обменнике Она будет тоже находиться в оверстоке Если в оверстоке будет находиться вот эта первая пушка К примеру, вот статрек юз по реал минимал и вот три штуки, да, на обменнике. Если он будет находиться в оверстоке, и при этом, видите, его стоимость 40, то другой какой-нибудь дигл пламя, да, за 40 долларов, которого тоже в наличии будет 3 штуки, скорее всего, будет тоже находиться в оверстоке. На этом думаю, с оверстоками закончим. Теперь что касается канала и его будущего. Лично я не хочу зацикливаться только на трейде, если бы способов заработка в интернете полно, поверьте. У меня есть куча годных идей, которые можно будет вам рассказать. Однако, если хотите кушать годный контент, то вам в будущем придется жрать говница для привлечения новой аудитории. Вы должны понимать, что просто так ты лично что-либо годное, я не буду. К этому жду ваши комментарии, стоит ли мне снимать про другие способы заработка или нет. Также вот вам пару пруфов для долбоебов, которые не верят мне на слово. Сейчас ставлю пару скриншотов того, что у меня был этот нож. Если интересно дальнейшая его судьба, то я просто обменял его на ключи и выставил те ключи на тайме. Ибо хвастаться ебучими пикселями в обусранной игре я не собираюсь. Ну на этом все. Давайте соберем 150 лайков. Слабо, а? И подписывайтесь на канал. и Ибоните на колокольчик. Удачи вам, если их